Сейчас очень интересное время, я его называю «время без времени». Вы заметили, а может быть, это только у меня, что вдруг времени не стало. Теперь нету понедельников, нету выходных, нету утро-вечер. Как-то все вдруг встало без времени. Мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, что будет сейчас. Утро начинается с одних новостей, заканчивается другими. Каждый находит что-то в течение дня, что ему важно, что ему нужно. А почему это так? Мне кажется, я как-то однажды уже была в таком времени, наверное, поэтому я и называю его временем без времени. И единственное, наверное, что я вынесла из того момента, в котором была я достаточно давно, это то, когда у тебя нет завтра, у тебя есть только сегодня. И ты реально не знаешь, что будет завтра. И ты не знаешь, долго ли, коротко ли. Помните русские сказки. Когда ты действительно не знаешь, а что будет, а как будет, а как это коснется конкретно меня, а когда это закончится, а когда это начнется. А как я буду жить дальше? Вопросов очень много. И самое удивительное, что практически никто их себе не задает. Более того, даже если вы послушали сейчас эту запись и задали себе эти вопросы, чтобы вы не ответили, это не будет правдой. Время без Время тишины. Время, когда человек встречается с самим собой. Иногда эта встреча бывает тяжёлой. Иногда она бывает радостной. Иногда она бывает... Иногда человек встречается с собой уже не первый раз. А иногда это неожиданная встреча. Раньше у нас было очень много возможностей избежать встречи с самим собой. А сейчас, особенно если вы за это время не смогли создать отношений, не смогли а, видеть кого-либо рядом с собой, то эта встреча вам, возможно, будет нелегка. Но... Поговаривают, если вы хотите избавиться от страха, сделайте шаг навстречу к нему. Вы же не думаете, что вы какой-то монстр или какой-то ужас и кошмар. Попробуйте все-таки познакомиться с собой. Возможно, вы гораздо лучше, чем думали о себе все это время. И из этого времени без времени вы можете выйти. С очень интересными открытиями самого себя. Используйте это время во благо. На моей памяти такое очень нечасто бывает. Последняя пандемия была сто с лишним лет назад. У нас больше нету этих ста лет. Познакомьтесь сами с собой. Познакомьтесь со своей семьей. Познакомьтесь со своими близкими. И именно познакомьтесь, а не поругайтесь. Громко мы говорим или тихо. Мы сейчас все переживаем то, что переживаем. И я планировала записывать совсем другое видео. Как вы видите, у многих сейчас в голове во рту и в душе одно и то же. Поэтому я желаю вам пережить это время без времени, без потерь, но с приобретением. У вас есть все шансы приобрести себя и подарить себя миру.